Привет! В этом видео мы поговорим о полуавтоматическом твердотопливном котле, в чем его преимущество и когда его использовать более выгодно, чем остальные котлы. В прошлом ролике я рассказывал про автоматический твердотопливный котел, его можно посмотреть по ссылке в описании. Главным элементом, отличающим полуавтоматические котлы от обычных, является наличие блока управления, который управляет работой вентилятора. При помощи изменения частоты вращения вентилятора можно менять скорость, с которой сгорает топливо. При замедлении сгорания топлива система отопления получает меньше мощность и температура в помещении опускается. Полуавтоматические котлы могут работать на одной загрузке до нескольких суток, но при этом их мощность снижается настолько, что ее достаточно только для поддержания системы от размораживания. Возможность модулирования мощности позволяет экономить топливо. Например, вы можете запрограммировать котел на снижение мощности в то время, когда вы на работе, а перед вашим приездом мощность будет увеличиваться и дома будет становиться теплее. Или подключить внешние датчики температуры и корректировать работу котла по изменению погоды. В качестве топлива для полуавтоматических котлов можно использовать уголь, дрова и брикеты. Если в этом видео ты получил полезную информацию, поддержи наш канал и поставь лайк под этим видео. На рынке представлено множество моделей полуавтоматических котлов от разных производителей. Отличаются они видом теплообменника, камерой загрузки и типом горения. Некоторые модели котлов не имеют рычага для стряхивания золы в зольный ящик, что усложняет очистку котла. Еще одним минусом полуавтоматических котлов с вентилятором является их зависимость от наличия напряжения в бытовой электросети. Плюсом полуавтоматических котлов является отсутствие привязки к размеру и качеству топлива. В отличие от автоматических или пилетных котлов, в них можно сжигать уголь большого размера или даже дрова. Ну и главный плюс полуавтоматических котлов – это цена. Обычно они стоят дешевле, чем автоматические котлы, хотя и дороже классических моделей. Очевидно, что стоимость в данном случае напрямую зависит от удобства и качества котла. Вроде все просто, но на практике на выбор котла влияет еще множество других факторов. Поэтому в комментариях напиши, какой котел хотел бы приобрести ты и что повлияло на твой выбор. На этом все. Обязательно подпишись на наш канал и жми на колокольчик, чтобы первым увидеть новые видео.